В открытии тиры для пулевой стрельбы в спортивном блоке КСК КФУ «Уникс» приняли участие ректора Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Дай ему, чтобы все наши начинания нравились прежде всего нашим студентам, университета, это прежде всего и студентам, и преподавателям, и сотрудникам, и а сегодня еще наши время, поэтому мы должны... Начальник отдела физического воспитания населения и физикультурно оздоровительной работы Министерства спорта Республики Татарстан Дмитрий Дорогов, вице президент Федерации стрелковых видов спорта Республики Татарстан Николай Васюхин, а также четырехкратная чемпионка мира по спортивной стрельбе Олимпийский призер Светлана Демина. Также ректор университета добавил, что сам культурно-спортивный комплекс КФУ за последние годы заметно преобразился. Буквально недавно был открыт шахматный клуб имени Анатолия Карпова. Осуществляет свою деятельность центр студенческой жизни, налажена работа научных кружков, различных спортивных центров. После того, как почетные гости перерезали традиционную красную ленточку, они стали первыми посетителями ТИРа. Действительно, ТИРа – это действительно очень хорошее дело. И для нас, для стрелков, для спортсменов, мы очень рады, что действительно в доступности, потому что наши виды спорта все-таки находятся за пределами города, мирный и инополис. А здесь, в городе, это мы очень рады. Дай бог, что если вот, говорят, что в дневной будет это студенты, а потом будут можно дети. Это супер. Российская чемпионка также отметила, что научиться стрелять никогда не поздно. Сир у вас получился замечательный, вы большие молодцы. Осталось только теперь, именно, чтобы студенты ваши заинтересовать их, чтобы они стремились к спортив... покорению спортивных вершин для спортивной стрельбы могут оттачивать навыки для участия в соревнованиях учащихся и сотрудники Казанского университета. Со второго семестра в учебном плане будут предусмотрены часы на занятия по стрельбе из различных положений. При проведении студенческих спартакиад и спортивных мероприятий для сотрудников данный вид спорта будет включен в программу соревнований. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.